Всем привет-привет, вы на канале Вот ГСН, И я со свежими новостями из магазина Ребят, не буду долго затягивать Быстренько пробежимся по тем предложениям, которые есть И еще одно уточнение Снимаю видео исключительно для тех ребят Которые редко заходят в игру и возможно смотрят Мое видео раньше, чем в игру зайдут и увидят Эти предложения самостоятельно Ну и соответственно снимаю, дабы вы их не пропустили Итак, ребят, что выложили на продажу Есть товарищ Рампанзер М48А2 За 15 тысяч нам предлагают Целый наборчик это машинка с Камуфляжиком прикольным, красивым Да, действительно, камуфляжи не сильно я почую но, ребят, данный камуфляж Мне действительно нравится, он прикольно смотрится На данной машине В комплекте нам повалили целых три Контейнера мистических вложили за 15 косарей голды к этой машинке. Камуфляжик, про который я говорил. Аватар, который я вообще не считаю никакой ценностью. Открытое все оборудование, за что отдельное спасибо. И место в ангаре. На этом, ребят, все. Что же касается более бюджетного, как я говорю, для нищебродов. За 12,5 тысяч вам могут дать ту же самую машину, без всех этих причуд. Но ну, исключительно сам трактор. Вот и не более того. И кстати, ребят, согласитесь, в данном случае термин трактор подходит сюда... Как не есть. Кстати, потому что есть даже коуш. Вот, но единственное, что данный ковш Он, в принципе, вам, ну, как бы Ни к чему, объясню сейчас, почему Дело в том, что многие Ошибочно считают, что данным ковшом можно Танковать, нифига вы танковать этим Ковшом не будете, по одной простой причине, потому что Это экран в толщину 30 Миллиметров, то есть, типа защита от фугасов Не более того, А окапываться Кстати, ребят, он тоже не умеет Поэтому это просто такой вот прикол Нарисованный на танке, и не более того Может быть, где-то что-то от какого-то Фугаса как-то спасет, но поверьте Quatrième Никто особо сюда фугас вам бросать не будет, по одной простой причине, потому что этот фугас можно запросить, допустим, вот сюда, вот в башню, там где 122 мм, с учетом приведенки, или вот сюда, вот там, где 112 мм, можно попытаться закинуть фугас. В корму вообще красота фугаса заходит, мама не говорю, поэтому в этот коуш особо целиться не будут. И да, ребят, если вы этот коуш снимете, и вот пробив этот ковшик, попадаете вот сюда, вот в эту великолепную по форме мордочку, она действительно, прикольная, должна типа рикошетить, но опять-таки... Ребят. Самое крепкое то, что я здесь носил 165 миллиметров брони С учетом приведенки 124 без учета приведенки В нижнем бронелисте Что же касается самого крепкого, что здесь есть Это вот эта вот часть маска орудия Действительно классная с учетом Всего-всего-всего э, приведенки там, И так далее, получается 282 миллиметра, но зачем сюда Целиться, если можно просто вот сюда вот фигачить его Ну или в конце концов Вот эту командирскую, да, командирский Лючок вот сюда накидывай, мама не горю Размеры такие, но ну, сказка. По-моему, на дальних расстояниях даже бабаха может выцелить. Вот это вот, если повезет, пока этот товарищ будет стоять. Что же касается по техническим характеристикам машины, то по орудию все довольно-таки прикольно, казалось бы. Потому что для восьмого левела вроде бы классное сведение в... Ой, простите, сведения, господи, время перезарядки В 6 э, секунда Я думаю, что если поставить оборудку, то будет даже меньше И урон в виде 2500 ДПМ В минуту, ну просто вообще Красота и песня И вроде бы среднее бронепробитие классное А вот средний урон, как бы ну Я бы сказал, что не очень хороший Потому что можно было бы дать немножечко больше С учетом его картонности Но, наверное, здесь я уже больше придираюсь, чем Ну, искренне говорю, прям совсем Про всем точность. Что касается углов склонение вниз вообще уныло. Минус 9. Может быть, в бою это и не чувствуется. Но, ребят, с учетом вот этой вот фигулины сверху, ну, могли бы наградить чуть большим, да, склонением вниз. Как-то прорисовать по другому машинку. Но для того, чтобы хотя бы дать возможность вот это хоть как-то чуть-чуть спрятать за силуэтами самой башни. А так от башни отыгрывать, я думаю, будет не очень комфортно. В любом случае, ребят, самое большее, смущающее из вот этих вот всех вот показателей меня смутило время сведения. В. Вы почти 4 секунды. Мне кажется, долговато. Но, опять-таки, я эти вещи как бы зацениваю вот так вот по цифрам очень знаете, на глаз, потому что в бою бывает такое, что и не чувствуется абсолютно совсем. Брать не буду. Данной машины у меня в ангаре нет, поэтому ну как бы не могу объективно сказать, насколько он хорош или нехороший. Высказываю свое предположение и субъективное мнение. Что же касается самого ценника, ребят, я считаю, что за такую машину, которая, исходя из вот показателей бронированности, явно явно, ребят, не является супер живучим товарищем в бою. Может быть, на СТЛТ направлении он как-то что-то еще там показать может, но мне кажется, что против тяжей бодаться ему однозначно противопоказано. Так вот, ребятки, за 12,5 тысяч голды, да еще и накануне а, грядущего новогоднего аукциона, я думаю, что это будет ну, слишком, слишком платить 12,5 тысяч за данный аппарат. Но здесь уже решать вам, я никого не отговариваю, просто высказываю свое субъективное мнение, и я Лично, ну, как бы не считаю за необходимое разменивать свою золотую копилку на приобретение данной машины. Я мог бы зайти с другого аккаунта, на котором есть у меня эта голда, и приобрести его. Но я этого делать не буду. Не нравится мне ни сам аппарат, ни, честно говоря, ценник на него. По-моему, он уж очень, очень сильно Завыше. Что же касается второго интересного предложения, которое завезли, то от этого предложения у меня, честно говоря, аж лицо труситься начало. Но только, наверное, больше от негодования, чем от э, предвкушения и желания приобрести. Смотрите, завезли контейнеры, топовая коллекция. Контейнеры, действительно, уматывая, ребят, и вот в любой какой не заходишь, смотришь, что у него внутри, понимая, что у него внутри там, допустим, десятка с вероятностью 25%. То есть, в принципе, одна четвертая шанса того, что вы можете Можете выбить себе одну из годных машин. Допустим, тот же самый AMX 30B кому-то очень-очень неплохо заходит. Я знаю ребят, которые его хвалили, мне как-то не очень, но, честно говоря, на вкус и цвет, как говорится, согласитесь, с вероятностью 25%. Отхватить что-нибудь годное, почему бы и нет Но, ребят, ценник Ценник просто чума, реально Давайте так, 25% вероятность выпадения При этом в наборе 8 контов Из этих 8 контов, из, получается, 3 четвертых Вам вообще ничего не выпадет Получается, из 1-4, то есть, ребят, всего лишь из двух контейнеров Вам выпадет какая-то машина, наугад Из остальных контейнеров, вам с вероятностью 75% в основном выпадет Машинка, Ну, в смысле, не машинка, а компенсация голдой. Но если вы рассмотрите это предложение в разрезе, допустим, одного контейнера, давайте возьмем контейнер, который меня, допустим, больше всех заинтересовал бы. Меня больше всех заинтересовал бы либо Чифтейн тот же самый, ну, либо Клинок. Вот Клинок действительно песня. И его хотят многие. Ребят, 25 баксов. И вот смотрите, если вам выпадает э, не машина, а выпадает, ну, как бы голда, то получается, что вы купили 8500 голды по самому. Самому невыгодному курсу, какой только можно себе представить. За 25 баксов купить 8500 голды. Ладно, хорошо, фиг с ним, скажете вы. А если мне выпадет машина? Еще лучше, если тебе выпадет клинок, то ты купил клинка за 25 баксов. Ребят, за 25 баксов ну купить клинка как бы ну, дороговато, да? Давайте будем говорить откровенно, данную машину можно купить голую, лысую, без всяких там приблуд, типа там аватаров и всей остальной дребедени за 20 тысяч голды. А то бывает и меньше. Мне кажется, что на каком-нибудь типа новогоднем аукционе, если эту машинку выставят, я думаю, что ее можно будет отхватить тысяч за 18, потому что не у всех есть огромное количество золота, чтобы разбрасываться 20 косарями золота. Так вот, ребят, если вы смотрите, допустим, контейнер, который чутка будет подешевле, давайте возьмем самый вот этот вот дешманский для нищих бродов М60 всего лишь за 10 долларов, то тогда вы получаете либо 5000 золота за 10 баксов, но это получается все равно невыгодно, если бы хотя бы 7, 7,5 тысяч баксов ну, половиной тысяч золота за 10 баксов, окей, хорошо, соглашусь, еще хоть как-то нормально и за 10 баксов М60, ну, тут как бы тоже, знаете, на очень-очень большого любителя. Короче говоря, ребят, на кого рассчитано предложение, я не знаю, наверное, на сына какого будем арабского шейха У которого денег ну просто таких куры Не клюют и он готов 100 баксов вывалить За 8 контейнеров и пощекотать Себе нервы ну типа знаете как 100 рубасов Выбросил ну и Не заметил абсолютно а я, допустим, за 100 баксов могу... Что я там могу? Могу квартиру оплатить. Да, вот так, чисто по приколу. Поэтому я, честно говоря, когда увидел это предложение, не совсем понял, на кого оно рассчитано. Я понимаю, конечно, что это коммерческий проект, и игра должна приносить деньги разработчикам. Здесь вопросов нет, я ничего против не имею. Но, ребят, ценники, ну, просто такие какие-то заоблачные. Покупать, не покупать, опять-таки, безусловно, решать вам. Но я бы, честно говоря, ну, не хотел себе взять бы, допустим, АМХ за те же самые 20 долларов. Я считаю, что ему золотая цена этому МХ. Ну вот прям если совсем руку на сердце положить, ну 1017. Это вот вообще такое, знаете, ну потолок потолковый. 17 тысяч золота. Сколько там в долларах каждому свое? Я считаю, что один доллар это косарь голды. Соответственно, 17 тысяч золотом еще куда не шло. А за 20 баксов получить половиной тысяч золота, ну это вообще, честно говоря, кощунство какое-то. Положили бы сюда хотя бы больше. Может, народ больше бы заинтересовался. Ну, мое скромное, субъективное мнение. Возможно, ребят, я не прав. Возможно надо мыслить как-то по-другому, если вы со мной не согласны, обязательно пишите в комментариях, я же высказываю свое субъективное мнение, ну а если вы за честные обзоры, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал я снимаю только честные видео, в которых ни в коем случае не буду рекомендовать вам ничего приобретать из того что может потенциально вас расстроить но я максимально буду пытаться сберечь вашу голду, чтобы вы не потратили ее на какое-нибудь, извините фуфло, вот такое вот мнение субъективное по поводу товаров в магазине пишите комментарии, подписывайтесь Подписывайтесь на канал, возвращайтесь на канал, я буду вам безумно благодарен и безумно рад. На данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего вам мира, ну а главное спокойствия. Пока-пока.